Удаление вмятина, если происходит на нашем сервисе или э, какие-то мелкие работы, как э, ремонт сколов, клиент может всегда подождать в приемке, выпить чашечку, кофе или посмотреть телевизор. Если он захочет подойти в момент ремонта к своему автомобилю, э, соответственно, он с менеджером проходит э, к своему автомобилю и может э, присутствовать при этом процессе. Если автомобиль не новый, то деталь при локальной покраске отличаться не будет. Цвет будет подобран максимально приближенный к первоначальному цвету. Если деталь выцвела, как правило, выцветает поверхностный слой лака, который в процессе можно отполировать и восстановить его, первоначальный вид. И мы, естественно, подбираем цвет именно под то, что должно быть, то есть первоначальный цвет, а не под состарившийся цвет детали. Деталь будет максимально приближена к свету первоначальному. Если деталь повреждена и на ней было нанесено защитное покрытие, сначала защитное покрытие снимается либо полировкой, либо специальной химией. Производится ремонт, и потом по истечении времени... По технологическому процессу он наносил защитное покрытие, которое было до этого на этом автомобиле. Высокое качество работы мы гарантируем тем, что у нас все-таки специалисты, которые уже отработали в наших сервисах от 7 до 10 лет и прошли соответственно обучение. Гарантия волкокрасочная работа у нас 1 год. Вмятина без покраски мы можем удалить, если есть доступ к инструменту, И Вмятина недостаточно острая. Как правило, делается первоначальная диагностика, и клиент сообщается об этом, если возможность беспокрасочного удаления вмятия.